На ремонте вот такой фонарь. Фонарь неплохой, но как и у всех фонарей основная проблема это кнопка, которая здесь уже и выпала, снята. Как ее отремонтировать? Сейчас покажу. Ну, конечно, нужно разобрать. Разбирается он просто. Передняя часть откручивается, а здесь вот по периметру есть винтики, которые нужно открутить. Я уже частично даже произвел ремонт проверил значит что необходимо нужно эту кнопку которая вот здесь вставляется Ее нужно вообще выкинуть и поставить вот такую кнопочку обыкновенная кнопка или маленькая бывает но главное чтобы она если вам вас интересует оба света и вот этот свет и вот этот передний и боковой, то нужно трехпозиционная кнопка. Если интересует только, допустим, вот этот, то можно достаточно выключено-включено, и все, и достаточно. Что необходимо для ремонта? Смотрите, вот на эту кнопку идут три провода. Один провод с платы, один провод вот с этого бокового света, а один провод с вот этого переднего света. Проверяем, все ли работоспособно. Вот с плата идет. Этот проводок соединяем. Горит. Хорошо. Теперь проводок от отсюда. Я его, наверное, отломал. Нет, не отломал. Вот Где-то застрял вот проводок который идет на боковой свет тоже берем э, тот продукт который из платы с ним соединяем работает э, ну все теперь значит это средний контакт вот это средний контакт Под, подпаиваем э, здесь можно без удлинителя просто подпаиваем и все а э, э, этот немножко удлиняем чтобы он достал до значит на одной линии обязательно средний и сюда допустим получается противоположно если вы нажимаете сюда он нажимает вот эту соединяет вот эти два если вы нажимаете вот сюда вниз то он соединяет эти Ну без разницы там уже будете смотреть ну так как он вот этот нижний внизу находится боковой свет так называемый нижний ну, боковой то можно получается вот так сюда средний а верхний прикрутить проводок от нижнего значит чтобы не чтобы не удлинять проводок вот от этого света мы ее сейчас наверное, вот так вот пере, если будет удобно вот так вот как-то Перевернем и он туда вот будет ближе к кнопке. Кнопку я решил поставить вот здесь. Смотрите, вот здесь пустое место и я вот сюда кнопка улазит. Отлично. Поэтому если вы вот так переставить, то получается, что этот проводок до выключателя будет доставать. Вот этот средний, этот получается верхний. А нижний отсюда не достанет, а может и достанет. Посмотрим. Если достанет, не буду даже убивать. Подпаиваем и все. Подпаивать буду хорошим паяльником. В принципе, без разницы. Но, чтобы быстро прихватить к, к такому тяжелому контакту, ну, крупному контакту нужно во-первых какой-нибудь флюс а во-вторых большая температура причем это нужно делать обязательно быстро если у вас вы э, набрали припоя и не получилось у вас быстро лучше подождать пусть остынет потому что корпус пластиковый и начнет плавиться сам корпус думаю что оно вам не надо. Ага, сейчас включу. почему-то у меня не горит не горит свет. будет вам немножко виднее если я включу свет. собственно и все плюс добавил взял припой в данный момент у меня с с так и залуживаем все три контакта и тогда он стараемся ну, небольшую точечку посадить в небольшую точечку он припаяется и все когда есть там припой так два залудились хорошо и быстро не, один заводился. Ага, еще один заводился. Лучше, наверное, было это делать, когда я еще не поставил. Ага, все. Все заводились. Ну и все, теперь средний. Вот так он будет стоять. Значит, сюда средний. верхнему я подключаю вот этот. нижний свет. Так. Ага. Ага. вот он уже пытается включиться выключим его. и все. при нажатии вниз загорается нижний свет. все. теперь попытаюсь еще верхний свет и все. у вас отремонтированный фонарь. поэтому повторяйте это. не сложно. но вот, вот эта кнопка она экономит народ экономит это дешевая кнопочка которую ставят но она часто выходит из строя увидимся на канале подписывайтесь сейчас не всегда удается выставлять видеоролики из-за войны но я буду стараться